«Мы можем прийти сюда еще раз», — сказала Джулия. «Два раза использовать одно и то же укрытие, в общем, не опасно». «Ну, конечно, не раньше, чем через месяц или два». Проснулась Джулия другой, собранной, деловитой. Сразу оделась, затянула на себе алый кушак и стала объяснять план возвращения. Естественно, было предоставить руководство ей. Она обладала практической сметкой, не в пример Уинстону.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 Несколько часов они просидели на пыльном полу за мусоренными хворостинками и разговаривали. Иногда один из них вставал и подходил к окошкам посмотреть не идет ли кто. Джулии было 26 лет, она жила в общежитии еще с 30 молодыми женщинами. Все провоняло бабами, до чего ненавижу баб, заметила она мимоходом. Работала, как он и догадался, в отделе литературы на машине сочинения романов. Работа ей нравилась.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 Эту литературу рассылают в запечатанных пакетах, и пролетарская молодежь покупает ее украдкой, полагая, что покупает запретное. «А что это за книжки?» – спросил Уинстон. «Жуткая дребедень и скучище, между прочим. Есть всего шесть сюжетов, их слегка тасуют. Я, конечно, работал только на калейдоскопах, в редакционной группе никогда. Я, милый, мало смыслю в литературе». Но он с удивлением узнал, что кроме главного все сотрудники порнсека – девушки.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 Семью отменить нельзя, напротив, любовь к детям, сохранившуюся почти в прежнем виде, поощряют. Детей же систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу семья стала придатком полиции мыслей. Каждому человеку круглые сутки представлен осведомитель, его близкий. Неожиданно мысли Уинстона вернулись к Кэтрин. Если бы Кэтрин была не так глупа и смогла уловить неортодоксальность его мнения, она непременно донесла бы на него в полицию мыслей